Как так получается, что они нарушают? Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у вас что-то случилось, наверное? У нас? Да. Нет. Ничего не случилось? Нет. Скажите, а куда вы так торопитесь? Мы? Да. Ну, в прямом смысле, куда вы торопитесь? Едем на пересменку. Да. Скажите, пожалуйста, мне, как участнику дорожного движения, можно поинтересоваться у вас, сколько на данном участке дороги разрешенная скорость, согласно правил дорожного движения? Может быть, я просто чего-то не, ну, не знаю или я неправильно читал? Ну, сколько? Ну, знаете? сколько? Нет, ну, вы скажите. Вы просто полиция, я беру с вас пример. Мне в правилах дорожного движения, в законе полиции сказано, что сотрудник полиции является зерцем. Это тот, кто а подает простой? пример. Обрасываемся Я беру с вас пример. Да. Мы потратили вам с вами больше 150. Как так? Я не буду понять. Я знал, что на данном участке дороги, где есть две полосы в одном направлении, и между ними есть либо разделительная бетонная полоса, либо вот такая вот история, Бульвар. скорость 110 км в час. Я правильно знаю? Правильно. А как мы едем с вами 150 Да. Вот и я не знаю, учитывая, что у вас вы никуда не короче. У меня вопрос, почему вы конкретно нарушаете? И я вынужден нарушать вместе с вами, потому что вы для меня заряд. Я еду, беру с вас пример, нарушаю. Как так? Скажите, чем я нарушил? Тем, что я ехал быстро, говорить. говорите. Ну, скоростной режим вы нарушили. Мы же пришли, ну, я же объяснил. Чем, не... чем я могу измерить скоростной режим, скажите? Я думаю, что своим спидометром, как любой водитель, ну, в том и числе, и числе и я. это не спидометр, не является измерителем. То есть вы не смотрите на него, когда едете? Смотрю. вы почему? ориентируетесь на что в принципе на то как столбы мелькают у вас не а почему? на что на дорогу смотрел. сколько у вас на спидонке было? я не смотрел сколько я ехал вот я ехал за вами да. обратил внимание что да. вы двигаетесь очень быстро и понял. Наверное, что а должны бы, по идее, как любой участник Дружного Движения, не говорят о том, что вы полицейский. Да, да, вы едете очень быстро, да. вы нарушаете. И я вам предлагаю сейчас, чтобы ваш напарник составил да. на вас постановление. И на меня, как на участника Дружного Движения, который брал да. с вас и нарушал скоростной режим. И мы оба с вами заплатим штраф. Как вам такой вариант? Нет, не такой вариант подходит. Почему? Потому что скорость ничем не измерили. Что значит не измерили? Я говорю, что своим спидометром я измерил. Более того, я это и фиксировал все это время. Это же не измерительный прибор. Это не измерительный прибор, это но же, он показывает фактически... Это же не радар. То есть вы визир. просто отрицаете, что вы нарушали скоростной режим. Да. Я правильно понимаю? Хорошо, да. у меня к вам другой вопрос. Вы за мной ехали, это тоже зафиксировано. Включили красный проблесковый маячок, прижимались ко мне. Кстати, опасно что прижимались, не соблюдают дистанцию. В связи с чем это происходило? Вас мы прижимали? Но вы ехали за мной, включили красный проблесковый маячок. В связи с чем? Объясните мне. Я ехал на круиз-контроле, согласно угу. правил дорожного движения ехали за мной. Я все фиксировал на камеру чудесным да. образом. Да. Почему вы включили красный проблесковый очок? Что вас побудило, чтобы я вас пропустил вправо? Если я ничего не нарушал, двигался абсолютно э, с соблюдением скоростного режима. Вы же двигались крайне крайней левой полосе. Абсолютно верно. Я выбрал для себя безопасную левую полосу, потому что вправо было плохое покрытие. И вы именно поэтому меня сгоняли. Более того, с красным проблесковым. Почему? Нет, подождите, я вас не сгонял. Я вам, гр... да, что... вам громко или не говорил. Красный проблесковый моячок. Что, у... что меня как уступите. участника? Вопрос: что да. меня как участника дорожного движения, обязывает красный проблесковый маячок на патрульном автомобиле. ближе к правой краю проезжей части и остановиться. Правильно. В связи с чем вы мне дали такое указание? Вы этого не делали. В связи с чем вы это хотели, чтобы я сделал? Я этого не хотел. Зачем вы включили красный проблесковый маячок? Не отрицайте, у меня же есть видео. Я не отрицаю. Зачем вы его включали? Вы вы едете в крайнем левом ряду. Я еду в крайнем левом ряду, да. Вы считаете, что вы царь горы. То есть я еду. Правильно. Я вам объясняю. объясняю. Красный проблесковый маячок, согласно закону э, о полиции. В каких случаях включается? Вы считаете, что вы по самому велению можете его нажимать, чтобы вас пропускали на трассе? Вы действительно так думаете? В законе о полиции? Да, да, конечно. Ну, если на Спецсигналы. В каких случаях вы включаете? Это написано в законе о полиции. В каком случае вы включаете спецсигналы? Хорошо, ответьте мне так. Ну, в случае какого-то неотложного задания, Супер! Либо, либо еще чего-то. Вот. Да. В данном конкретном случае что из этого было? Ну, вы же не знаете. Может, у меня какое-то задание. Может, мне коллеги по, по рации ориентировку передают. Поэтому я и спрашиваю не вас. Вот вы Паймёк. сейчас стоите, врете мне на трассе. Я вам вру. Конечно, врете, и люди это увидят. Потому что я... все. Что вам не плевать, да? Вот вам плевать, что вы едете по трассе 160 на своем аутлендере, который мы, между прочим, вам выдали. Мы, как граждане, скинулись и заплатили. Вы на нем. Хорошо. Что, как об стенку горохом? Что хорошо, я объясняю, вы топите на этой машине. Ну, вы выдали, Мало того, я что вы. Говорю, хорошо, выдали. Хорошо, спасибо, выдали. Вы тратите бензин государственный, вы превышаете скорость. Вы создаете аварийную опасность на дороге. Никому не создавал. Я вам напоминаю, что подобная скорость она влечет за собой. Повышенная опасность. На данных скоростях у нас на Украине не передвигается, если вы не знали. Это прямо запрещено законом. Вы знали об этом? Чем вы измерите скорость? Я да показывал своим спидометром, специально ехал и комментировал все, что происходило. Что? А вы ну, мне сейчас спидометр... стоите? Я что? Говорю, что? неизмерительный прибор. Отлично. Сколько вы ехали? Я говорю, не смотрел. 110. 110 ехали, отлично. И напарников, что же да? Он 110 вы выехали, правильно я понимаю? 110. 10 не нарушали. Чудесно. Вам не стыдно обоим? Абсолютно. Вообще. Счастливого пути, до свидания, я вас больше не задерживаю. До Мне свидания. с вами все ясно. До свидания. Приятно было с вами пообщаться. Не могу сказать того же. Ну...